Дорогие друзья, у нас отключился свет на Красном Горне и на Фессановича. Спускаемся. Давайте я фокус настрою, наверное. Вот. Вроде, Вроде как фокус есть. Так, ну здесь у меня уже фонарик не действует. А вот... Как бы э, уличный свет работает. Я наконец могу настроить нормальный фокус. Э, как бы у меня тут абсолютно случайно оказался полностью заряженный аккумулятор для моего фотоаппарата. Это, это Красный Горн. Все, что вы видите, кромешная тьма. Вот это освещение гимназии. Ой. Вот это гимназия. В гимназии свет работает фокус. Друзья, у меня еле-еле работает даже интернет. Обратите внимание, сейчас я попытаюсь зайти в Зато Александровск, так как весь Красный Горн остался без света, почти весь. А... Интернет еле-еле работает. Вот, давайте почитаем. Красный Горн 17. Куда вода попала? Свет на Фесуновича куда ушел? Давайте почитаем. Свет ушел не только на Фесановича, зато сияние красивое, да, правда. А, так, телефон, не будет тратить батарейку, интернет еле-еле работает. Так, очень интересно, включаю фонарик. Давайте посмотрим. Я, наверное, ничего не смогу увидеть в такой темноте. О, что-то есть. Ребят, на самом деле на камере этого не видно. Но сейчас люди ходят с фонариками. И.. Ну вот давайте, например, зайдем на детскую площадку. <с> это детская площадка, которую я снимал. Вы, например, сейчас, наверное, удивитесь. Я уже достаточно далеко отошел от своего дома. Но вот эта качелика. И вот такая кромешная тьма стоит вокруг. Да, на самом деле я очень рад тому, что у меня оказался заряженный аккумулятор. А вот я видишь фонарик. О, ребят, дайте-ка я вам приближу, чтобы вы увидели. Вот это фонарик. Ух ты, там еще есть цивилизация. А вот фисановича отсутствует полностью. Ну вот, наблюдайте картину. А, вот эта вот труба. Ее не видно, но... Это труба, из которой идет дым. Так. К сожалению, не видно ничего. А вот сам триумф. Сейчас вы его увидите. Никогда не видели обесточенный полярный, да? Но сейчас вы видите триумф. О, вот наконец-то. Хоть я могу выключить фонарик на телефоне. Вот это триумф, его освещение собственное. Так. Так. О, Дикс еще работает, хотя они уже должны закрываться. Они еще работают. Рядом дом, в кромешной темноте. Ну, в Дикс я заходить не буду, ибо там уже, наверное, закрываться начали люди. Но вот, вот вам контраст. Смотрите, вот дом видно. Так. К сожалению, светосила объектива уменьшается, когда увеличивается зум. Но вот. Вот, вот так вот. О! О! Свет далее. Свет есть. Великолепно. А... Сейчас. Что ж, ребят, прогулка была интересной, в какой-то степени загадочной, опасной, потому что света не было минут 10, может быть, 15. Получается, по всему Красному Горну, почти по всему, то есть дома, которые были запитаны от других трансформаторов... Они работали, у них был свет, а вот от нашего трансформатора, в, чём, в том числе, вырубилась и улица Фисановича, то есть, причем вырубился трансформатор, который горел пару лет назад. Оно горит до сих пор, ребят, вы ну, вряд ли видите, но я вижу там пламя, там, там нафига пламени! И оно еще больше, знаете, такой запах, несмотря на то, что дети рассмотрят дым в сторону пятого дома Красного Горна. Все равно запах прям до сюда даже доходит. Я на четвертом этаже живу. И Оно до сих пор горит. Положение включено, он стоит. А, ну, это и так ясно. Холодильник. Холодильник у нас питается от той же розетки, что и плита. На 320 вольт. И она не работает. Абсолютно. Ничего. Тут же можно вполне себе хорошо развернуться эти тоже уже сворачиваться. Я думаю, мы сейчас пойдем к этому самому трансформатору. разумеется, близко подходить не будем. Я же говорил, это не я вызвал пожарных, факт, я только сейчас уже заметил. Вот мы сейчас пойдем к этому трансформатору и посмотрим на него поближе. Все, все, уже уезжает пожарная. Сейчас скорее сюда, Скорее всего, сюда приедет полиция. Только что видел машину аварийную.